Всех приветствую! Меня зовут Александр Александрович, я руководитель компании «Симгрупп». Сегодня я собрал вас здесь всех для того, чтобы сообщить при известие. У нас сегодня состоится интенсив по финансовым рынкам.